Самая скоростная трасса в календаре Формула-1. Но по сути для нас она должна была быть не особо интересной, потому что, опять же, мы слишком будем быстро и здесь. Что, в принципе, я так думал, ну, что, скорее всего, мы с Сироткином вырвемся вперед и будем просто доминировать. В третьем сегменте я просто даже специально поехал на софте, чтобы посмотреть, насколько я буду быстрее по отношению к противникам на суперсофте. Ну и, как было видно, то, что я спокойно со второй попытки поставил хороший круг, как на суперсофте, и, соответственно, первая позиция. Сироткин будет стараться четвертый, но, в принципе, я думаю, он сможет прорваться и мы сможем уехать в заказ с ним. Соответственно, ожидания какие были. То, что этап будет скучным, и, скорее всего, может быть, не попадет даже на видео. Но то, что как он пройдет дальше, я даже близко себе мог представить такого исхода событий. В гонке только чего не было. И куча обгонов, и куча аварий, причем с моим участием и нам, И также прорыв с последних мест. Так что, ребят, смотрите, это будет довольно интересный этап. Также на эту гонку у нас приехали уже... Те обновления, которые я так долго ждал, снижение расхода топлива, также обновление в шасси приехало. За счет этого болит довольно хорошо себя начал вести на трассе, также был понижен расход топлива. С решетка. я первый, второй, Льюис Хэмсон, третий, Себастьян Федли, четвертый, Сергей Сироткин. Пятый у нас Вальтер Ботт, шестой, Чека Перес, седьмой, Уф Макс Ферстайпен, восьмой, Ника Хюркенберг, девятый, Карл Сайенс и десятый, Роман Гражан. Такая у нас топ десятка тренер Керд у нас вылетел во втором сегменте, и, ну, Кими решил себе взять штрафы. И также, ребят, 20 у нас это Не зря я про него говорю, потому что сейчас будет один веселый эпизод со старта у него. Ну да ладно, по поводу стратегии на гонку, один пистоп, в принципе, это довольно-таки банальная стратегия, потому что у нас Суперсофт и будет Медиум потом. Ну, по стратегии, если я проехал в программу, то, скорее всего, Суперсофт-софт был бы. Вот, потому что у нас нет никаких таких прям ультра мягких комплектов. Ну и ребят, переходим к старту. Собственно, старт я неплохо стартую, Срываюсь с места. Сиротки позади меня также там начинает неплохо прорываться, сразу же проходит Хэмтона и Фетеля. Ну и первый поворот, и я просто блокирую все резину, вылетаю широко из этого решаю срезать просто поворот чтобы никому не помешать. Ну и по итогу Сироткин отправляется у нас на первое место. Неплохой старт у него прошел. Как это, собственно, было, он просто срывается тут же, проносится между Хамильтоном и Феттелем. Ну и дальше уже, из-за моей ошибки, выходит на первое место. В принципе, неплохо. Позади также было немало контактов, прямо вот в конце пелотона, потому что все резко затормозили. Собственно, вот же какая-то Форс Индия проехала. Собственно, это была и Форс Индия Акона. Вот. Варяющиеся куски передних антикрыльев. По поводу окона, как вы видели, он просто проехал по внутренней части поворота, объехав просто большую часть пилотона, а именно 12 болидов. То есть после того, как он поравнялся с Чикопересом, он был восьмым. Проехав с 20 на 8, неплохо так за одну шикану. Ну и позади меня уже... Боролись Феттель с Хэмилтоном за третью позицию, из-за чего с Сироткиным мы начали просто отъезжать очень далеко, и поэтому несколько кругов будет просто одна борьба. В принципе, в Пелотоне так и было, то есть все боролись между собой за какие-либо позиции. Ну, борьба между Феттелем и Хэмилтоном была по сути на руку, потому что мы смогли оторваться, ну и я думал, то, что да, уже все, борьба максимум будет с Сироткиным, но... Потом развернется гонка неожиданно. Тут втроем в Аскаре входят Феттель и два Мерседеса, за чего Боттес, к сожалению, откатывается назад, ну а Льюис выходит на третью позицию. Но ненадолго, потому что Феттель на следующем кругу во второй шикане уже снова догнал Хэмилтона, пытался с ним поравняться, но очень плохо вышел с шиканы за то, что у них были пару контактов, за чего сразу же его начал атаковать Ботас. но не успел до конца пройти и по итогу они поравнялись между собой. Также позади них было две Форс Индии, которые наблюдали за всем этим представлением и ждали своего момента. Ну и на обратной прямой Феттель с Ботасом ехали бок о бок, также пыталась Форс Индия втиснуться внутрь часть поворота. И в принципе это более-менее вышло, Ботас выиграл за счет этого, ну а Феттель отъехал назад и также Форс Индия потерял одну позицию. Уже на прямой обратной Форс Индия пыталась атаковать. Фетеля, но Феттеля атаковал Ботаса, из-за чего они начали втроем уже входить. И вроде бы, кстати, была Фурсиндия Акона, который, после сути, борос уже за четвертую позицию, стартовал с последний. Неплохо так у него шел уикенд этот. С прямой Феттель выиграл все-таки позицию Ботаса. Хэмптон к этому моменту уже неплохо так оторвался от этой группы, потому что, опять же, все воюют между собой. И просто таким стадом все Бук входят в первую шкану, Акон пытается пройти их Феттеля, и у него это, в принципе, получается на какое-то мгновение. Также Ботас позади начинает бороться уже с Чека Пересом. Ну и Феттель уже хочет сразу же вернуть свою позицию. Во второе шикане у него это удается. Тот же самый момент, как с Хэмилтоном Пару контактов, но в этот раз нормально вышел, никого не зацепил. Позади уже у нас стал доступен ДРС на третьем кругу. Все начали с ним неплохо разгоняться на прямой. Кстати, у меня еще получилось разогнаться этой прямой на практике до 370 км в час. То есть, потенциально полностью заображенный болит. скорее всего, даже Мерседес под Слепстримом может почти под 400 разогнаться. Потом бота с каким-то болидом Форс Индии совершают ошибку одну и ту же, блокируют оба колеса, из-за чего бота проигрывает три позиции, в Форс Индии проигрывают своему напарнику, ну и позади всего этого там еще также прорвался у нас Кими и Балид Залберак проходит оба болида Рено ну и позади Кими уже тоже хочет атаковать болида Рено проходит один тут же равняется со вторым и проходит на прямой уже болида Рено за счет ДРС тут же пытается вернуть позиции по отношению к Кими но не получается и по итогу откатывается еще дальше позади уже ну и примерно так у нас выглядела борьба между пилотоном где-то первые пять кругов. Собственно, экшон начинается. Моя ошибка на выходе из первого Лесма, из-за чего Сироткин въезжает в меня, его разворачивает, мы ломаем передние крылья, я резко нажимаю на газ, еще улетаю при этом, из-за чего Хэмлинтон, собственно, проходит. Ну и как итог, у меня сломанное передние крыло, у Сироткина его почти нету, по сути, ну и по итогу пидстопа. Я решил Сироткина пустить первым на пидстоп, так как, ну, мой косяк пущать заедет первым, потому что у него все-таки нет вообще дикрыла, и он за это будет терять. Как итог, мы выехали на последних позициях, собственно, это ожидаемо. Сероткин поменял стратегию, скорее всего, на два пистопа, на один, скорее всего, и из-за меня у него пошел такой косяк. Но, в принципе, мы начали Сероткину довольно быстро догонять весь Платон из-за того, что, по сути, мы ехали друг за другом. То есть, в один момент... Он меня ускорял на прямых в один момент, я его, и вот так вот мы обменивались позициями. В принципе, это выглядело довольно так зрелищно, то есть два Вильямса прорвались из конца пилотона. Вот мы оба прошли вандорна Дорна, все не успел пройти напрямую, я успел хоть до поворота пройти, иначе я потерял кучу времени. Также нам помогала та ситуация, что все заезжали сейчас на свои пистопы, потому что был девятый круг, кто был на суперсортах, они заезжали и меняли его на медиум кто-то на софт, потому что ну, там по разному были стратегии. Мы с Сироким продолжали ехать друг за дружкой, <coughs> напрямую я его решаю опередить, за счет того, что <coughs> я быстрее выхожу, ну и также у меня был дресс, по сути напрямую я его разгоню за собой, потому что он будет в слипстриме, а у меня будет дресс. Обойти у меня не сможет, только если на повороте попытается. Но Сироким не решает меня опередить на повороте, хотя по сути у него преимущество в комплекте, из-за того, что у него софт, ну проще проходить поворот и проще выходить из них. Опять же я вышел с поворота, у меня забуксовала задняя ось, и Сироткин меня спокойно прошел, но мне опять же это на руку, я за счет слепстрима еду за ним и мы догоняем дальше уже пилотон. Догнали уже Эриксона, также на прямой, и к концу десятого круга мы догнали Эриксона на старт-финишной прямой, у Сироткина также был ДРС, так что он не ставил никаких проблем пройти этот заобер, также за счет слепстрима я прохожу и Сироткина, прям выныриваю перед Заубером, повезло, что скорость у нас все-таки у меня было больше, чем у Заубера. А так это, скорее всего, могло закончиться просто банальным контактом. Сироткин мы поравнялись, вышли оба из первой шиканы, но опять же кривой выход, Сироткин вырывается вперед. Но из-за того, что он все-таки близко ко мне, у меня есть слепстрим, я его прохожу и во второй шикане уже начинаю потихоньку отрываться от него. Также впереди есть болиды, которые можно... Удержаться. Также в этой небольшой толпе был Хэмилтон и Феттель, которые заезжали на свои пит-стопы уже. Сироткин меня пытается атаковать в первом шикане напрямой. Проходит меня, ошибается. Я не знаю, как он просто успел даже оттормозиться до поворота, потому что он ошибся, потом вылетел на траву, но спокойно при этом закончил поворот. Я просто это поразил даже. Напрямой я уже, как обычно, мы обмениваемся позициями. Вот мы уже на седьмой... Уже на 5 и четвертой позиции, за счет того, что все выезжали на пидстоп. И примерно борьба наша уже, к сожалению, скоро закончится, потому что Сироткин, как обычно, совершит ошибку. Собственно, впереди уже едет Хэмилтон на два пидстопа своих. Причем довольно прогрессивно, по сути, здесь на два пидстопа идти. Ну и вот, последняя наша борьба с Сироткиным, где он меня проходит, ошибается, вылетает в порт Аскари. И из-за чего у нас выезжает машина безопасности. Причем довольно интересно, то, что ну, вылетел да и вылетел, позади нас даже болидов не было. Как итог, я плохо рестарт провожу, меня тут же пытается обойти Чека Перес, но я оказываюсь на выгодной траектории, поскольку второй поворот шека не идет в мою пользу уже, но я плохо выхожу, опять же, из-за того, что у меня были холодные покрышки. На следующем кругу за счет слепстрима меня Чека Перес догнал и уже пытался обрядить снова, за этим всем уже наблюдал Ким Райкнен. У Чека Переса удалось это сделать почти, но опять же левый поворот, и мы выходим бок о бок с ним. На разгоне у Чека Переса есть преимущество за счет того, что у него софт. Ну и тут же Райконин уже пытается меня тоже пройти. Прилезает во внутреннюю часть поворота, мы с ним поравнялись из-за этого, но ему не везет, его тормозит Чека Перес. Я поздним торможением просто влетаю в Шикану вторую и прохожу сразу же Форс Индию, возвращая себе третью позицию. И позади меня Кими начал уже проходить Чука Переса, у него это довольно быстро вышло в Аскари, спокойно по внутренней части поворота он проходит, и уже он начал отрываться. Позади Сироткин после своего второго пистопа начинает проходить оба Мерседеса без каких-либо проблем, причем хотя Ботас по сути разгоняется позади Хэмельсона за счет Слипстрима, но даже это ему не помогает. И в принципе это начинается такой эпизод борьбы Сироткина его прорыва позади меня. И в принципе Сироткин это неплохо выходило до определенного момента. Продолжалась у него борьба также с Льюисом Хэммитоном, но она и закончилась довольно быстро. Позади также еще боролись с Редбулом за счет этого Сироткин быстро подъехал к ним троим и начал уже их потихоньку тоже пытался проходить, потому что они еще даже вышли очень медленно из поворота Аскари. Поравнявшись сначала с Рэдбуллом, потом с Форсинди, он сразу же прошел эту троицу без каких-либо проблем. И начал пытался оторваться. Но Чека Перес не отпустил так быстро. Поравнялись они. И уже за счет того, что Сироткин все-таки был впереди этой троицы, у него не было ДРС, а у как раз двоих радбулов и Чека Переса он был. Но, благо, Сироткин не остал далеко. Во второй шикане он попытался атаковать Чека Переса. И у него это вышло довольно успешно. но прошел. Пусть недалеко, то есть ему надо было выйти в 15 секунды на уже обратно прямой со второй ДРС его перец проходит, также и Red Bull уже пытается пройти серкин также еще ошибается в торможении, как он это любит причем я заметил, то, что Серёдкин очень часто как-то ошибается в торможении то есть на одном этапе у него может быть там по 5-6 спокойных ошибок этих позади Мерседес уже принимает атаку на эту группу из двух Red Bull и Сироткина, ну и начинается тот момент, когда Сироткин теряет как-то темп почему-то, я не знаю то ли ЕРС закончился, то ли топливо уже мало, и он начал экономить. Но факт остается фактом, он начинает проигрывать много позиций. Да, напрямую у него сейчас нет ДРС, и за счет этого он проигрывает. Резресса просто спокойно проходит, и 2 едва Редбула. Но он начинает проигрывать позиции еще Рэдбулу без ДРСа. Вот чем проблема была. По итогу Хэмилтон прошел это все дело, ну а ботос там немного застрял. Также Ферстаппин еще и ошибается, из-за чего... Сироткин и два Мерседеса втроем начинают проходить трое шикану. Тоже там начинают ошибаться, потому что, ну, блин, как бы уйти от столкновений. Ну и два Мерседеса опередили все-таки Сироткина, к сожалению. И уже Red Bull тут же начал позади его также атаковать пытаться. Позади еще и их догнала группа стоящих в виде зауберов и пары Торос. И еще одна ошибка также Сироткина, которая не дает ему обойти Мерседес и который он откатывается назад, то есть Red Bull его тоже проходит. Да, напрямую у Сироткина был ДРС и также слипстрим, но почему-то он предпочел ехать за Мерседесом и Red Bull, из-за чего его начал проходить Заубер, ну и, собственно, по итогу Сироткин уже отстал даже в этот момент от группы, идущих впереди, потому что он переключился на борьбу с Заубером и потерял просто кучу времени на борьбы с Заубером. Собственно, вот, поворот Аскари, уже Мерседесы оторвались, Впереди идущий, ну а сироткин бок о бок начал проходить с Заубером. К сожалению, так гонка для Сироткин закончится где-то в середине пилотона. Ну а у меня была по сути довольно интересная гонка, потому что я долго пытался угнаться за Феттелем. Также я делал ошибки, и уже тот же Ким меня начал уже проходить на обратной прямой. Дресс у нас уже в тот момент был. К сожалению, у Кима он был, но у меня был слепстрим, поэтому я за ним спокойно удержался. В Аскаре я приблизился к ним. И, и на трассе была такая ситуация, что в Аскаре я довольно быстро проходил этот поворот И быстро выходил из него За счет этого у меня была больше скорость Но на медиуме это не особо работало И плюс после рестарта мне еще пару кругов надо было проехать и разогреть этот медиум Потому что когда я еду за АСК, почему-то даже пытаясь держать температуру шин все равно шины холодные оказываются на рестарте я получаю то что у меня просто начинают все проходить из-за то что я очень медленно еду на старт-финишной прямой реконены я прохожу без каких-либо проблем за счет дресса и слипстрима и следующей целью посоветовать догнать фетоля по сути он был уже в 5 секундах от меня потому что опять же плохой рестарт у меня была борьба еще но кими не сдавался он пытался меня обойти на обратной прямой со второй сезон у меня собственно пытается пройти я пытаюсь можно ближе оттянуть к Апексу поворота для того, чтобы он пошел крайне медленно этот поворот у меня это получается, я спокойно от него отъезжаю ну и в погоне за Феттелем я был уже где-то 8 кругов прошло то есть на последнем кругу я все-таки его догнал более-менее попал в зону ДСа и у меня было всего лишь один круг на попытку обойти Феттеля и мне приходилось искать эту возможность также в первый шикане я еще торкнул его немного из-за чего я плохо вышел из шикана и опять отпустил Феттеля довольно далеко но недалеко так, чтобы у меня было, не было возможности открыть ДРС на второй зоне. И в Аскаре я довольно близко уже был к фетулю, Но проблема в том, что остается только один поворот. Это была параболика. И на выходе из Аскари, в принципе, с Феттелем мы вышли довольно быстро. Даже за счет слепстрима я не особо так легко к нему подъехал. Но на позднем торможении в Аскаре я все-таки прохожу и вырываюсь на первую позицию на последнем кругу на последнем повороте. Чем мне, в принципе, понравился этап, то есть у него было и много борьбы различные. Мы прорвались, Сироткин с последних позиций, также у нас был сейфтикар, и после него была борьба еще определенная у меня и у Сироткина. К сожалению, да, Сироткин, к сожалению, подзадал позиции, то есть он хорошо прорвался после рестарта, но почему-то темп у него резко упал. Но, окей, мне удалось вернуть свою первую позицию, на которой я стартовал Хотя это было довольно сложной задачей, потому что все-таки после того, как я опередил уже Реклин окончательно, то есть он меня не мог отковать, мне до Фетля было 5 секунд. И первые два круга я не мог набрать темп нормальный, но потом уже по полсекунды почти сбрасывал с круга и к концу гонки все-таки умудрился догнать Фетля и опередить его в параболике, по итогу не дав ему финишировать на первом месте. Собственно, первая позиция у меня, вторая у Фетеля и третья у Ботаса. В личном счет у нас были небольшие изменения, ну а в кубке конструкторов вообще никаких изменений. Сиротин приехал бы на 10 позиции, к сожалению, не смог бы заработать очки. Но ну, опять же, это даже по моей вине, потому что я тогда не ошибся в, в втором лезме, в первом, и мы бы проехали спокойно бы с ним на первой второй позиции. По контактам их было немало на первом кругу, опять же, ломали передние антикрыльев позади пилотона, потому что все резко тормозились и там почти замедлились окончательно. По соперничеству я выигрываю уже у Сирокина, наконец-то начал выигрывать. Ну и также уже начинаю выигрывать у Хэмилтона. Забираем очки, которые мы будем сейчас распределять дальше по нашему болиду. Так как наконец-то приехала модификация снижения расхода топлива глобальное. Теперь можем продолжить качать мощность нашего болиду. что, в принципе, я начинаю тут же делать, и у меня еще остается куча ресурсов. Я решаю, чтобы у мне взять следующее. И остановился я на своем выборе в снижении веса окончательно, то есть, довольно глобальную модификацию, то есть, чем меньше вес у нас будет, тем быстрее мы будем ехать. В принципе, логика такая, банальная. Ну и, ребят, на этом все. С вами был Вархамер, подписывайтесь на канал, ставьте лайки в группу в ВК, чтобы следить за новостями, где я анонсирую также еще стримы которые у нас проходят на канале не пропускать их ну и до скорых встреч, ребят, пока-пока и удачи